В эфире государственной телерадиокомпании ⁇ ЛТР ⁇ Новости ⁇ в студии вас приветствует Юлия Иценко. Здравствуйте и сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Сурунбай Джинбеков принял верительные грамоты у послов пяти стран. На заседании антикоррупционного совета при правительстве рассмотрели вопросы проявления коррупции в государственных органах. Югур Кукинеш одобрил кандидатуру Каныбека Исакова на должность министра образования и науки. Президент Сорун Байджинбеков принял верительные грамоты у послов пяти стран. Дипломатические документы главе государства передали чрезвычайные полномочные представители Великобритании, Казахстана, Малайзии, Армении и Индонезии. Глава государства поздравил послов с началом дипломатической миссии в Кыргызстане, пожелал успехов в их деятельности и выразил уверенность в том, что они внесут значительный вклад в укрепление отношений между государствами. Подробнее в материале Бегмамата Санбекулу. <связь> Первым верительную грамоту президенту вручил посол Великобритании господин Чарльз Гарретт. Ранее он представлял интересы королевы в Македонии. Гарретт приветствовал главу государства на кыргызском языке и отметил, что изучение государственного языка страны пребывания является знаком уважения к этому государству. Он подчеркнул, что для него является большой удачей находиться с дипломатической миссией в Кыргызстане. Именно на этом крайне интересном этапе его развития. Для меня лично это является огромной честью. Киргизстан и Великобритания имеют двусторонние отношения, которые отличны, и наше сотрудничество... Основ, основ, основывается на многолетном опыте Великобритании в сферах э, демократии и, э, и бизнеса, и верховенства права. Хайрат Нурпиисов – новый посол Республики Казахстан в нашей стране. Дипломат заверил президента, что он приложит максимальные усилия для еще большего сближения стран, выразив готовность к конструктивному и активному сотрудничеству по самому широкому спектру вопросов. Народы Казахстана и Кыргызстана объединяет братская дружба. Мы должны вместе развиваться и добиваться новых горизонтов в двухстороннем сотрудничестве. Для этого обе стороны должны приложить максимум усилий. Посол Индонезии Сунарио Кардандидат выразил заинтересованность в активизации сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Он отметил, что в Индонезии в ближайшее время будут проводиться международные выставки Экспо и пригласил кыргызских предпринимателей принять в них участие. И в nice Индонезии в Кыргызстане преобладающее большинство населения исповедуют религию ислам. Благодаря этому у двух стран есть некоторые общие черты. Сотрудничество в экономике осложняется географической удаленностью стран друг от друга. Но тем не менее, наши государства уже нашли общий язык в политике и экономике. Считаю, кроме этого, возможно наращивание контактов в культурно-гуманитарной сфере, а также в спорте. Резиденция нового посла Малайзии Хэнди Ассана будет располагаться в Ташкенте. Однако дипломат заверил, что это не помешает его работе по укреплению сотрудничества двух стран. В Кыргызстан посол будет приезжать минимум раз в год. Хэнди Асана отметил, что Малайзия и Кыргызстан довольно хорошо сотрудничают в политических и экономических сферах. Настало время усилить культурно-гуманитарное сотрудничество и контакты в мире спорта. Мы провели хорошую беседу с президентом Соромбаем Джеймбековым. Мы решили и дальше искать новые возможности для двустороннего сотрудничества. Мы сошлись во мнении, что отношения между Малайзией и Кыргызстаном, которые находятся на высоком уровне, в дальнейшем будут только развиваться. Похожесть культур и природы Кыргызстана и Армении отметил Гаги Галагян. Новый посол признался, что Иссыкуль напоминает ему родной Сиван. И находясь на побережье жемчужины Кыргызстана, дипломат чувствует домашнюю атмосферу. Что же касается отношений между двумя странами, дипломат напомнил о традиционно дружественном характере армяно-кыргызского сотрудничества. Мы являемся партнерами во многих интеграционных объединениях, а также международных организациях, где мы Традиционно поддерживаем друг друга. У нас, в принципе, по, по многим вопросам международной политики, э, позиции полностью совпадают. Обсуждая вопросы двухстороннего и многостороннего взаимодействия в беседе с каждым из послов, президент выразил готовность и заинтересованность к углублению сотрудничества во всех сферах. Пожелал послам успехов в их дипломатической миссии на благо развития наших стран. Коростанга ячел даиндасиме сидимут ктайус сиденькились изменен який мемлекет марта сунда Соромба Джимбиков отметил, что Кыргызстан придает большое значение двухстороннему и многостороннему сотрудничеству по всем направлениям экономики, политики, туризма, образования, науки и техники и другим сферам, представляющим обоюдный интерес. мамата Санбек Улу, Джанадиль Абубакир Улу, ЛТР, Бишкек. Джогургу Кинеш одобрил кандидатуру Каныбека Исакова на должность министра образования и науки страны. Информацию о кандидате представила вице-премьер-министр Алтынай Мурбекова. Кандидат представил парламентариям информацию, а также ответил на вопросы нардепов. За кандидатуру Каныбека Исакова проголосовали 107 депутатов. Подробнее о материале Бигмамата Самбекулу. Представление кандидатуры Каныбека Исакова на пост нового министра образования и науки внес премьер-министр Мухаммед Халил На заседании парламента депутатам кандидатуру Исакова представила вице-премьер-министр Алтынай Мрубекова. Исаков Каныбек Абдуваситович, доктор филологических наук, профессор. Его руководство Ошским государственным университетом самым благоприятным образом сказалось на развитии учебного заведения. Университет добился больших успехов. Успехов в повышении качества образования, профессиональному росту преподавательского состава. При его руководстве университет нарастил свои международные связи и сумел привлечь крупные инвестиции в университет для его развития. Уважаемые депутаты, правительство просит вас поддержать кандидатуру Каныбека Исакова». Депутат Азамат Паев отметил, что хорошо знает выдвигаемого кандидата, подчеркнул его заслуги во время работы в ОЖГУ. Нардеп акцентировал внимание кандидата на существующих проблемах в системе образования и отметил важность их скорейшего решения. Мы хорошо знаем ваши заслуги. Хотелось бы обратить ваше внимание на проблему с учебниками. Необходимо провести тщательную ревизию. Недопустимо наличие ошибок в учебниках. От них зависит будущее нашей молодежи. Пробелы в системе образования отметил и депутат Нудербек Каримов. По его словам, для повышения качества образования необходимо оказать поддержку преподавательскому составу. Также нардеп поинтересовался мнением кандидата касательно школьного питания. Если мы хотим повысить качество образования, необходимо встать на сторону педагогов. Мы должны оказать им всемирную помощь, в том числе в вопросе повышения их квалификации. Кроме того, хотелось бы услышать ваше мнение о необходимости школы. Питания. «Однозначно, в начальных классах школьное питание обязательно. Даже в концепции устойчивого развития ООН говорится о необходимости сбалансированного и качественного питания школьников. Конечно, сейчас у нас возникают вопросы касательно качества предоставляемого питания. Этот вопрос требует решения» коррупционные риски в системе образования и в частности в самом министерстве обозначила депутат Евгения Строкова по ее мнению новому министру следует очистить ведомство от взяточничества. Кроме того, депутат акцентировала внимание на проблемах высших учебных заведений. Коррупция как яблочный червь изнутри проела все образование и это начинается именно с министерства. Я думаю, что вам нужно подумать о своих заместителях. Я понимаю, что очень комфортно можно может быть вам работать с бывшим вашим проректором, но извините, куда берды Кабаралиевич, он слишком тесно работал с Бергеновой, а коррупция дело заразное. Я думаю, что, наверное, им тоже придется вам пожертвовать. Необходимость решительных изменений в сфере образования отметила и депутат Эльвира Сурабалдиева. По ее мнению, новому министру следует уделить внимание процессу цифровизации системы образования, освобождения педагогического состава от бумажной волокиты, а также обеспечения безопасности школьников. Бездымугалимдер, бюрократия вашими. Поступают жалобы от учителей. Они загружены бумажной работы. Времени для осуществления прямых обязанностей по обучению детей не хватает. Что говорить о профессиональном росте? Мы говорим о цифровизации страны. Давайте подумаем, как мы можем решить эту проблему. Еще один момент. Необходимо продумать вопрос о школьном транспорте. Более трех часов депутаты задавали вопросы к кандидату и предлагали ему конкретные предложения. В итоге Джогурху Кенеш одобрил кандидатуру Каныбека Исакова на должность министра образования и науки за решение программы голосовали 107 депутатов. Бек Маматасанбек Улу, Бакыткаязов, ЛТР, Бишкек. И сегодня глава государства подписал указ, согласно которому Каныбек Исаков назначен министром образования и науки Кыргызской Республики. Ужский государственный университет сегодня входит в топ-700 лучших университетов мира. Вот уже пять лет как ВУЗ, одним из первых в стране, перешел на цифровые технологии в образовании. Развивает международные связи его студенты и преподаватели, проходят практику в передовых странах Европы и Азии. О том, что сегодня представляет собой крупнейший УЗ Кыргызстана, которым долгие годы руководит кандидат на пост министра образования Каныбек Исаков в материале моих коллег. Айдана – студентка Таласского университета. Третий курс она оканчивает в Ужгу. Молодежь из семи регионов страны учится в Южной столице в рамках Ожской декларации. Я впервые ваш Город мне очень понравился. Цветущий, чистый, люди теплые. Я не знала, раньше представляла его по-другому. Тут очень дружелюбно. «Я приехала из Международного университета Кыргызстана. Очень рада, что один год отучилась в Аше. Он стал для меня родным городом». Делать упор не только на знания, но и на единство молодежи всех регионов – методика преподавания ОЖГУ, которая сегодня стремится к международной интеграции. На сегодня университет сотрудничает с более чем со 170 вузами мира. Ежегодно более 600 студентов и преподавателей проходят обучение и практику за рубежом. «Я стажировалась в Японии» совсем другой опыт. Я так рада, что ОЖГУ создает нам такие широкие возможности. Сегодня на базе ОЖГУ растут новые институты. На Крыгоско-Китайском факультете Института Конфуция студенты не только изучают китайский язык, но и осваивают азы бизнеса. Эти многоэтажки – медицинский факультет ОЖГУ. Здесь будущие врачи осваивают знания не только в теории, но и на практике, в лабораториях. С открытием международного медфакультета Факультета, сюда хлынул поток иностранных студентов. Самое большое количество студентов поступает именно ворский э, университет на международный медицинский факультет, хотя такие же факультеты открыты и в Джалабаде. Ну и я думаю, что качество тоже очень высокое. Ну, конечно, еще есть чему. Э, Дальше двигаться профессора Исакова, надо отметить все-таки его очень большую широту. Все-таки это университет самый большой, больше, 300, ой, больше 30 тысяч студентов и 17 факультетов, и еще колледжи есть. Сложность... Это бюрократия. У нас во всех вузах настолько развита бюрократия, мы не можем ничего великого сделать. Мы заняты каждодневной вот этой бумаготворчеством. И вот здесь он способен выделить, поставить цель не то, что вот все должны бумажками заниматься, а каждый должен достичь какой-то высокой цели. Сегодня Ожский государственный университет крупнейший в Средней Азии. Он менялся вместе со временем, прошел все международные аккредитации. Во многом это заслуга грамотного руководства. Сегодня кандидатуру ректора вуза Каныбека Исакова выдвигают на пост министра образования с надеждой, что он сможет реформировать его к лучшему. Сегодня Каныбек Саков, отвечая на вопросы парламентариев, сказал, что первым шагом будет реформировать детские сады. Это очень отрадно. Истоки образования в детских воспитательных учреждениях. Он дальневидный реформатор, полон новых идей. Он не любит повторять, а создает новые идеи. Наоборот, его повторяют. Студенты обучаются согласно по международным стандартам. У нас особое внимание уделено на академической мобильности не только студентов, но и преподавателей. По обмену стажируются в вузах мира. Главное, мы достойно прошли испытания международных организаций по аккредитации. От общего количества студентов 40% это иностранная молодежь. Это еще раз доказывает ОЖГУ стандарт образования. Вот уже как пять лет университет перешел и на цифровизацию, посещаемость и успеваемость студентов можно отслеживать по интернету. При ОЖГУ функционируют три лицея, четыре колледжа, два института, IT и киноакадемия, магистратура и докторантура. В прошлом году по выводам независимого исследовательского агентства Казахстана ОЖГУ был признан лучшим университетом страны. На сегодня он входит в топ-700 лучших мировых вузов. Алена Смирнова, Майра Мурзакулова, Бигдина Рызбайлу, ЛТР, Ош. Механизм реализации программы финансирования сельского хозяйства должен быть усовершенствован. Об этом на совещании заявил премьер-министр. Он подчеркнул, что данная программа должна работать на развитие регионов, бывая в случае нецелевого использования средств, получаемых по программе. Так, например, фермеры получают кредит на улучшение породы, увеличение поголовья скота или на развитие растеневодства. Однако потом эти деньги используют на другие нужды. Сегодня ни у одного соответствующего государственного органа нет конкретной информации о том, что, на что тратится выдохновение средства Необходимо беспокоиться не только о возвратности выдаваемых кредитов, но и об их целевом использовании, подчеркнул глава правительства. Для совершенствования механизма разработан новый проект, предполагающий введение двух категорий. Это категория финансирования сельского хозяйства «Фермер», которая будет иметь социальную направленность и предназначаться для мелкого бизнеса на получение беззалоговых групповых кредитов. Вторая категория – финансирование сельского хозяйства «Кластер». Эта линия будет направлена на развитие кластерного потенциала региона с возможностью получения до 10 миллионов сомов. При этом изменится и сама модель финансирования нового проекта. Выслушав предложение, премьер-министр поручил в течение 10 рабочих дней разработать проект с примерным анализом на будущее и внести соответствующий проект постановления в аппарат правительства. Кроме того, на совещании была обсуждена деятельность акционерного общества «Государственная ипотечная компания», которая на сегодняшний день прорабатывает вопрос создания механизмов целевого жилищного накопления через специализированный кредитно сберегатель учреждения. Вместе с этим директор гос. ипотечной компании Эльмира Абджапарова сообщила, что ведется работа с международными донорами с целью вовлечения их в развитие ипотечного кредитования в рамках программы «Доступное жилье 2015-20». По ее словам, при осуществлении всех намеченных планов можно будет уйти от зависимости от государственной поддержки. Вице-премьер-министр Джин Шазаков и первый заместитель председателя правительства Российской Федерации министр финансов Антон Силуанов провели рабочую встречу. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией соглашения между правительствами Кыргызстана и России об оказании технического содействия нашей республике в рамках процесса присоединения к ЕАЭС. В том числе были затронуты вопросы ускорения предоставления технической помощи, предусмотренной указанным соглашением и продления сроков реализации некоторых мероприятий. По итогам встречи стороны договорились активизировать работу специальной рабочей группы для осуществления контроля за выполнением мероприятий дорожной карты, перераспределить сэкономленные средства на необходимые мероприятия в рамках реализации соглашения, а также в целях взаимодействия заинтересованных госорганов обеих стран проводить совещания в режиме видеоконференции по мере необходимости. Вице-премьер-министр Алтана Мурбекова провела рабочее выездное совещание на стадионе имени долона Умурзакова, где пройдут матчи отборочного этапа Чемпионата мира по футболу. Ее проинформировали о состоянии стадиона, футбольного поля и под трибунных помещений, отметив, что стадион нуждается в ремонте, а часть сидений в замене. У Мурбекова отметила, что в последние годы в стране наблюдается повышенный интерес к футболу. Болельщики с большим нетерпением ждут отборочные игры национальной сборной по футболу при проведении матча отборочного этапа Чемпионата мира в нашу страну. При едут не только соперники, но и их болельщики, представители международных средств массовой информации. Поэтому стадион необходимо привести в порядок, сказала вице-премьер-министр. Она напомнила, что несколько лет назад игра между сборными Кыргызстана и Австралии в Бишкеке вызвала у болельщиков немало ажиотаж, и в этот раз может наблюдаться схожая ситуация. Алтана Мурбекова подчеркнула важность обеспечения соответствующего порядка и мер безопасности в день матчей. Она дала указания сотрудникам стадиона и представителям Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта принять необходимость необходимые меры и подготовить арену. Как известно, в отборочных играх квалификационного раунда на чемпионат мира по футболу 2022 года национальная сборная нашей страны попала в группу F вместе с командами Японии, Таджикистана, Монголии и Мьянмы. Финальная часть чемпионата мира пройдет в государстве Катар в 2022 году. 10 сентября ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший сотрудник ОБОПСКМ СКМ ГУВД Чуйской области Козыбек Бапышев. Напомним, 28 августа возле магазина «Ярмарка» гражданами Сидбековым и Бапышевым, были жестоко избитые Белеков и джиев После данного инцидента на место происшествия прибыл сотрудник ОБОПСК МГУВД Чуйской области Бапышев с целью воспрепятствования своевременному раскрытию преступления и экипаж ППСМ ГУВД Бишкека, который, установив подозреваемых в сговоре с Бапышевым, осознанно укрыли причастные к данному преступлению лиц. Данный инцидент зарегистрирован прокуратурой ВАИС РПП по фактам злоупотребления должностным положением и укрывательства тяжкого преступления сотрудниками органов Тут них дел расследование дело поручено со гуга по пустолицент задержанный во дворе ввс зуб кнб ведется следствие 175 тысяч суммов, изъятые при задержании военного комиссара в Кадамжайском районе, являются его личными средствами, полученными за проданный ранее автомобиль, сообщил Государственный комитет по делам обороны. По его данным, задержанный написал об этом объяснительную. Как сообщается, его 5 сентября задержали сотрудники военной прокуратуры и финансовой полиции в Аткенской области при возврате остатка долга гражданину, обратившемуся в ГСБ. В настоящее время военной прокуратуре принято решение до окончания разбирательства освободить военного комиссара из-под стражи и направить к месту службы. Установлено, что он действительно на момент получения взятки являлся военным комиссаром Тонского района. Подозреваемого задержали во время возврата денег заявителям. Он признал вину. Военнослужащий, в свою очередь, во дворе на гауптвахту, сообщили в ГСБ. Генеральная прокуратура ответила на коллективное обращение сторонников Алмазбека Тамбаева возбуждение уголовных дел против главы ГКНБ Урусбека Упумбаева и руководителей спецназа «Альфа» и министра внутренних дел Кашкара Шалива. Надзорный орган сообщает, что в следственной службе МВД по произошедшим событиям расследуются 8 досудебных производств по фактам покушения на убийство, убийство, захват заложников, массовых беспорядков и хулиганство. По данным событиям, уведомлены 12 человек. Постановлением суда им избрано мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Следователи военной прокуратуры расследуют дело по факту злоупотребления должностным положением. Фигурантами дела являются Курсан Асанов и Дамирбек Пайзала УЛУ. Коллективное заявление о действиях должностных лиц МВД и ГКНБ направлено в военную прокуратуру для рассмотрения в рамках имеющегося дела. Им будет дана юридическая оценка, прокомментировали в Генпрокуратуре. Информация о получении телесных повреждений гражданами 7 и 8 августа проверяется в следственной службе МВД. В Ужской области налоговые инспекторы в буквальном смысле вышли на дороги, чтобы бороться с неплательщиками налогов. В Узгенском районе прошел рейд, в ходе которого разъяснительные работы провели с автовладельцами. Их останавливали прямо на трассе Ужбишкек. Наша съемочная группа с подробностями. Вот так в Ожской области борются с неплательщиками налогов. Инспекторы в буквальном смысле вышли на улицы. Водители проверяют на трассе Ош-Бишкек. Я купил новую машину и на ней оказался долг с прошлого года. Я буду платить за этот год. С нарушителями ведут разъяснительные работы. Все в рамках закона по инициативе налоговой инспекции Узгенского района. Срок уплаты налога для автовладельцев закончился 2 сентября. Если вы не заплатите налоги вовремя, будут пени, поэтому все надо делать в срок. Уплатите, пожалуйста, до конца сентября. Злостных неплательщиков среди водителей отмечают налоговики в этом году уже значительно меньше. Так, в Узгенском районе все платежи в срок сделали 80% зарегистрированных автовладельцев. В прошлом году мы собрали 15 миллионов сомов, в этом году 16 миллионов транспортного налога. Это все в том числе благодаря разъяснительным работам активной компании в прессе. В Кыргызстане уже почти все понимают важность уплаты налогов вовремя. Среди нарушителей в основном жители отдаленных районов все остальные делают платежи вовремя штраф за неуплату транспортного налога составляет 1000 сомов для физических лиц и 5000 для юридических Алена смирнова дженел турду маматова нурбул таланбек улу ЛТР узгенский район Сегодня состоялось заседание Антикоррупционного совета при правительстве. В его состав входят ряд членов Кабинета министров во главе с премьер-министром Мухаммед Калаем Балгазивым, а также представители гражданского сектора и бизнес-сообщества. В ходе сегодняшнего заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся проявления коррупции в государственных органах. Продолжение темы в материале нашей съемочной группы правительством ведется целенаправленная работа по реализации целей и задач, поставленных президентом, а также решений Совета безопасности по борьбе с коррупцией. Об этом заявил премьер-министр Мухаммед Калая Аблагазиев на сегодняшнем заседании антикоррупционного совета при правительстве. Глава Кабмина также отметил, что в рамках указанной работы правительством реализуется несколько задач. Первое, всем известно, реализуется, реали... начало реализовываться проект «Безопасный город». И в рамках Первого этапа данного проекта установлены аппаратно-программные комплексы на 38 перекрестках, 4 стационарных скоростных рубежа города Бишкек, 48 стационарных скоростных рубежей по Чуйской области и 20 передвижных рубежных аппаратно-программных комплексов. Необходимо отметить, что в рамках первого этапа установлены около более 800 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Результаты указанной работы на сегодняшний день на тех участках города Бишкек, где установлены аппаратно программные комплексы Безопасный город. По сравнению с прошлым годом, по сравнению с тем периодом, где пока не были установлены видеокамеры. Снижение ДТП произошло на 47%. Премьер-министр также рассказал о проводимой работе по цифровизации страны, а именно о системе межведомственного взаимодействия «Тундук», электронном портале госуслуг и других. Также глава Кабмина рассказал, что правительством разработан проект плана мероприятий госорганов по противодействию коррупции на 2019-2021 годы. Согласно данному плану, перед государственным органом стоит задача в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества принять меры по совершенствованию законодательства, улучшению национальной антикоррупционной системы и дальнейшему повышению прозрачности деятельности государственных органов. Оценка исполнения возложенных на государственные органы в рамках данного плана – антикоррупционных задач будет вестись по конкретным индикаторам, таким как, к примеру, завершение внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия ТЮНДЮ, предоставление всех государственных услуг в электронном формате с минимизацией контакта между государственными служащими и получателем указанных услуг, сокращение количества лицензий и разрешений. Всем руководителям государственных органов, гражданскому и бизнес-сообществам, средствам массовой информации необходимо сплотиться и консолидировать усилия, направленные на борьбу с таким пагубным явлением, как коррупция. Об этом на заседании антикоррупционного совета заявил секретарь Совета безопасности Дамир Саханбаев. Он также отметил, что коррупционные проявления глубоко проникли практически во все сферы жизнедеятельности. В результате этого нечистые на руку чиновники буквально в смысле слова разворовывают бюджет нашего государства. Сумма ущерба достигает сотни миллионов, а в отдельных случаях миллиарды сомов. Секретариатом Совета Безопасности и правительством Кыргызской Республики проводится планомерная работа по искоренению коррупции, реализации решений Совета Безопасности Кыргызской Республики и указов президента в сфере предупреждения коррупционных проявлений. Секретарь Сабеза также сообщил, что со стороны президента Суромба Джимбекова борьба с коррупцией начата по всем направлениям, и данная работа не будет остановлена ни на минуту. Только за период 2018-2019 годов рабочей группой Совета безопасности утверждены дополнительно 10 детализированных планов по демонтажу системной коррупции в государственных органах, сказал Дамир Саганбаев. Экспертные группы, в которые вошли сотрудники аппарата правительства, секториата Совета безопасности и независимые эксперты на постоянной основе проводят мониторинг исполнения данных планов. По итогам проведенных мониторингов вносятся предложение о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей государственных органов, которые ненадлежащим образом или не своевременно реализуют антикоррупционные мероприятия в своих ведомствах. В отдельных случаях вносится предложение об освобождении особо нерадивых чиновников от занимаемых должностей. Мы уверены, что данная работа будет продолжена правительством Кыргызской Республики и секториатом Совета Безопасности. В ходе заседания антикоррупционного совета представителями гражданского сектора был вынесен на рассмотрение вопрос о коррупционных рисках при рассмотрении заявлений и обращений граждан. Как отметил член Совета РКМ Мамбиталиева, при рассмотрении обращений граждан в госорганах есть ряд проблем. По ее словам, практически во всех ведомствах рассмотрение обращения ограничивается описками, либо созданием комиссий. Решение проблемы представители гражданского сектора видят в создании единого электронного портала обращений. То есть провести, соответственно, анализ всех нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы приема обращений граждан и внести в законодательство соответствующие поправки, которые предусматривают электронный прием обращений граждан государственными органами через единый общий портал электронных обращений граждан государственные органы Кыргызской Республики. Это позволило бы, конечно же, регламентировать также порядок ведения отдельной регистрации учета запросов, сделать анализ информации, вести ведомственную статистику, публиковать результаты, видеть, куда перенаправляется, почему. Коррупция является основным препятствием в развитии бизнеса. Об этом на заседании сообщила член антикоррупционного совета от бизнес общества Гульнара Ускимбаева при рассмотрении вопроса о назначении и проведении внеплановой налоговой проверки. Ей также были представлены рекомендации бизнес-структур для решения этого вопроса. Мы просим разработать подзаконный нормативный акт, регламентирующий проведение внеплановых налоговых проверок. Сейчас внеплановые проверки только на основании вот этой сотой статьи. И есть какие-то внутренние документы служебного пользования в налоговой службе, как они эти внеплановые проверки проводятся, которые, соответственно, мы как налогоплательщики не знаем. Хотелось бы тоже, как вот плановая проверка, как она должна быть, все регламентировано, чтобы было. В ходе заседания также были рассмотрены некоторые организационные вопросы. После обсуждения всех вынесенных вопросов членами Антикоррупционного совета при правительстве были приняты соответствующие решения. Также было условлено, что следующее заседание Совета состоится во второй половине следующего месяца. Тимур Тимиргаляев, Бубакирулу, ЛТР Бишкек производстве Сверловского районного суда города Бишкек находится уголовное дело по обвинению Сапары Сакова, Сатыбальдиева, Артыгбаева, Калиева, Авазова, Назарова, Бримкулова и Ольги Лавровой, которым инкриминируется совершение деяний в виде коррупции и злоупотребления должностных положением повлекшим причинение причинению ущерба государственному бюджету на сумму 5 миллиардов 439 миллионов 527 тысяч сомов, который до настоящего времени не возмещен. Судебное заседание, назначенное на сегодня, отложено на 16 сентября в связи с со состоянием здоровья обвиняемых Сапары Сакова и Джентроса производстве Сырловского районного суда города Бишкек находится уголовное дело, связанное с модернизацией столичной ТЭЦ. Судебное заседание, назначенное на 11 сентября 2019 года на два часа, отложено на 16 сентября 2019 года на 2 часа в связи с состоянием здоровья обвиняемых Исакова и Сатобалдеева. В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубначбека Кулматова и Албека Ибраимова. В суде сегодня допрашивали представителя потерпевшей стороны. Напомним, 14 обвиняемых, включая Кулматова и Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч сомов. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Достан» и коррупции при предоставлении муницип земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Сегодня, 11 сентября 2019 года, в Ленинском районном суде города Вишкек состоялось судебное заседание по уголовному делу по обвинению Кулматова, Ибраимова и других. В сегодняшнем судебном заседании допрошены свидетели Атамбеков и Кадыркулов. Кроме них, еще допрошены представители потерпевших сторон по эпизоду строительства школы в жилмассиве Калысордо, Акимжанов и Турумбекова. Судебное заседание было отложено на 13 сентября. Из сентября 2019 года к 9 часам. В октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу бывшего советника президента страны Крамжана Эльмиянова. Адвокат подсудимого попросил суд изменить меру пресечения, не связанную с арестом. Выслушав доводы сторон, суд отказал в ходатайстве и продлил обвиняемый срок содержания под стражей в СИЗО КНБ на два месяца до 11 ноября. Отметьте второй. Подсудимый сотрудник налоговой службы Рустам Шакиров отсутствует на заседаниях. Известно, что у него обнаружено онкологическое заболевание и он госпитализирован. Крамжана Эльмиянова обвиняют в 150 тысяч долларов от усо дизелькомплект в качестве вознаграждения ему предъявили обвинение о мошенничестве в октябрьском районном суде города бишкек рассматривается уголовное дело в отношении обвиняемых ильмианова и шакирова сегодня судебное заседание было отложено на 18 сентября 2019 года на два часа в связи с неявкой обвиняемого шакирова и потерпевшего громовича к этому сейчас это все новости. Всего вам доброго. До встречи. Определенно в доме хозяин и я. Но с появлением тарифа Мегахоум от Мегаком все внимание с меня переключилось на телевидение, на скоростной интернет и на бесконечное общение по телефону. Эй, человек, гладить меня сегодня кто-нибудь будет? А все потому, что появился удобный и выгодный тариф Мегахоум от Мегаком. Это домашнее телевидение, интернет и мобильная связь. Все в одном. Эх, люди могли бы и со мной посоветоваться.